Простой. Я там из магазина выходил и обратил на тебя внимание. Мне показалось интересным, я решил по пообщаться. Привет. А как тебя зовут? Лена. Лера? Лена. Лена. Лена? Меня ваша зовут. Лена. Взаимно. Ты, наверное, здесь? Сейчас я буду капитан очевидности. За покупками ходила. Да. Я угадал. Ура. И что? И как? Успешно? Да. Купила его что-то? Сразу одела. Ты была в зимней шубе, наверное, такой, да, большой? Нет, большой. Большой? Да, такие ямочки миленькие на щечках. Спасибо. Очень забавно выглядит. А, слушай, у меня так много времени на самом деле не понравилось особенно твои ямочки на щечке смысл писать дай я запишу твой номер позвоню тебе ну, увидимся где-нибудь в следующей недельке давай, давай. ты свободна? там ближе к выходным я тебе позвоню а я тебе позвоню в понедельник я сейчас на выходные уеду к работе вот вернусь в понедельник и тебе позвоню а а спасибо Запишешь мне как-нибудь там? Вася смелый, там что такое. А я запишу тебе, Лена ямочки. Окей. Ямочки на щечках. Вот. Вот ты такое хорошее впечатление позволишь. Мне кажется, что ты добрый, хороший человек. Мне кажется, ты тоже. Да? Я думаю, это взаимно. А, Взаимно. Хорошего вечера тебе. Спасибо. Пока-пока.